строительной рабочей силы из Беларуси вначале старательно замалчивали, затем пытались решить с помощью не самого удачного набора административно-финансовых мероприятий. Пытались, но не решили. Корреспондент БСГ нанес визит директору компании СМИТ Анатолию Козилу, который, кстати, является одним из разработчиков ТКП «Покровли», вступающего в силу с 1 июля текущего года. О некоторых проблемах поднятых в рамках беседы в нашем следующем сюжете. Добрый день! С вами Людмила Конопаская. 5 минут о самом актуальном строительстве. Красивые цифры ввода новых жилых объектов омрачаются цифрами миграции отечественной строительной рабочей силы. Даже такой достаточно скромный в масштабах республики объект, как столичный аквапарк, в прямом смысле этого слова приходится строить всей страной, да еще к соседям обращаться за помощью. Анатолий Евгеньевич признался, что и сам ждет на днях прибытия бригады украинских строителей. Ситуация вынуждает. Еще пять лет назад руководство отрасли отмечало, что если ситуация с заработной платой не изменится, то после создания единого экономического пространства огромное количество наших специалистов окажется за прозрачной границей. Так и вышло. Сегодня наши лучшие умы творят в Москве, Санкт-Петербурге. А в Сочи и вовсе образовалась маленькая белорусская строительная республика. Однако отток рабочей силы – полбеды. Сегодня специалисты отмечают заметное снижение уровня подготовки кадров, особенно в последние 2-3 года. Вот и получается, что поколение хороших специалистов уходит, а эстафету передавать некому. Косвенным следствием этого становится падение качества проектной документации, которая зачастую делается параллельно с возведением объекта. Например, при строительстве аквапарка документация постоянно корректируется. И, к сожалению, игроки строительного рынка начинают к этому привыкать. При отсутствии базы, стационарных мест хранения и обслуживания оборудования, развитие основных фондов становится весьма проблематичным. И небольшая строительная компания напоминает скорее бригады или ремесленников, качающих с объекта на объект. Большинство частных субподрядчиков не могут организовать на должном уровне содержание тех же бытовок, мест для хранения материалов. Даже если находятся ресурсы, для этого встает другой вопрос. Когда один объект завершен, а другой находится в стадии ожидания, где разместить фонды? Остается без внимания и отечественное ноу-хау в сфере механизации работ. Все привозится из-за морей. Однако было время, когда в Минске велись вполне эффективные научные разработки, по которым 19 заводов серийно выпускали строительные машины и инструменты. Трудно комментировать этот факт на фоне разговоров об импортозамещении. Без восстановления масштабного финансирования они теряют всякий смысл. Из самых наболевших проблем строительной организации – незащищенность перед заказчиком. До недавних пор любые нарекания конечных пользователей объектов сводились критики критике работы строителей, которые срывают сроки сдачи объекта в эксплуатацию, гонят брак, да всего и не упомнишь. Однако на практике все выглядело и происходило порой совершенно иначе. Современный типовой договор на строительные работы, будь то укладка кровли в частном доме или введение в эксплуатацию целого комплекса объекта, выглядит солидно. В нем расписано все, от сроков до расходных материалов. Несмотря на это, заказчик всегда находит правовые лазейки. Зачастую с его стороны отмечаются странные манипуляции, которые в итоге приводят к срыву договорных обязательств. В итоге нарушение договора, нарушаются сроки, можно и не заплатить. Ситуация, когда за сделанную работу строительная организация не может получить деньги, типична. Вместо плодотворной деятельности подрядчик нередко погружается в бесконечные судебные тяжбы. Введение нового ТКП по крови станет, если не конечным, то логичным звеном в формировании отечественной нормативной базы в данном сегменте. Многие пункты видоизменены, многие дополнены. Все это вкупе приближает нас к ЕН и делает ближе к стандартам России, с которой наше сотрудничество с каждым годом все плотнее и плотнее. Работа по созданию ТКП длилась около двух лет. Теперь специалисты ждут, когда экономические барьеры рухнут, что приведет к возможности еще ближе приблизиться к нормам Евросоюза. На этом ставим точку в ожидании свежих новостей.